Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня 14 сентября 2018 года, канал Народовластия, программа Плохие Новости. Я Вячеслав Мальцев. Со мной в студии соратники. На связи Станислав у нас, котельников. И не только он, ну он у нас в прямом эфире еще вот через Телеграм у нас на связи тоже наши соратники. Так что мы вещаем из дальнего зарубежья. Я уже сказал, прямой эфир. Канал «Народовластие» называется, поэтому вы подписывайтесь на канал «Народовластие» в Ютубе. И можете смотреть на зеркалах, но на канал «Народовластие» обязательно подписывайтесь. Так, вот много... Сегодня много новостей разных. Здравствуйте, пишут. Здравствуйте. Вот... Все прикалываются насчет вчерашних этих грушников. Самая, самая сегодня расхожая шутка – это фотографии из этого педористического фильма. Станислав, я, я его никогда не видел, но вот видите, как ее фотки всегда какие-то гомофобы изображают. Там ковбои в шляпах, ну и какие-то обязательно шутки такие голубые. И вот там опять эти ковбои, написано «Поедем в Солсбери, я тебе шпиль покажу». Вот. Очень смешная шутка, конечно. Но, видите, вот все и у нас на шутку и сводится. То есть реальный... А, да. Слав, может они и задумывали так, чтобы чем смешнее, тем больше внимания привлечет, отвлечет народ от э, реальных проблем, вот, как ты говоришь, от воскресенья, от митингов, от избиения народа. И люди вот обсуждают этих двух клоунов полупокерных. Не, конечно. То есть они должны были быть гомиками э, этими специалистами по здоровому образу жизни, питанию. Конечно. А как же? То есть это, это же театр абсурда и в этом театре абсурда как раз клоуны должны быть вот именно такие Бимы, Бом там, да, Арлекин и этот как его, господи, с длинными рукавами. -то. О блин, ну. Пьеро, конечно, вот мне подсказывают, да. То есть все как положено. Прям вот, знаешь, по такой старой французской или итальянской традиции, это не российские скоморохи, это именно такая вот традиция, такой там прям конкретный Пульчинелло сидел, вот с правой стороны, да с левой, там пьеро такой. Ужас, конечно. Вот, сегодня у Медведева день рождения, так что вот я не знаю, захочешь ли ты поздравить. Я могу ему передать только следующее поздравление, что желаю ему следующий э, день рождения отметить на Колыме. Вот это вот прям от всей души. А ты что можешь пожелать <с. Медведеву? Колосиновый. Колосиновый, для души то есть, да. для души что-нибудь ему для души ну например, пол. да очень хорошо вот и интересные события происходят то есть вот ты представляешь если идет абсурд то это абсурд уже во всем везде вот мы с тобой пытаемся как-то ответы какие-то найти на какие-то вопросы, а уже просто валится все, и нет никаких ответов, то есть логики уже нет никакой, все иррациональное только выбрасывается куда-то наверх, ну как вот при извержении вулкана, когда там вот внутри все, ну, вся вот эта вот магма, которая еще не превратилась в лаву, находится в каком-то таком общем состоянии, под давлением, все там нормально, вдруг бах, это все разорвалось и начинает вылетать. И каково же удивление всех, когда вылетают какие-то газы, потому что все было вместе, все было растворено при высоком давлении, гигантской температуре, а теперь все вырвалось, давление упало, и все летит. Отсюда какой-то газ, отсюда пар, сюда сера летит. Вот приблизительно то же самое происходит в России, то есть началось извержение. И вот да. интересное событие такое, Муж... мужчина поджег школу номер пять, казалось бы, Нафига вот в сосновом бару поджигать школу номер 5 в Бурятии, а оказывается, он перепутал. Он с кем-то посыл поджечь, а поджег школу. Представь? Я думал, хотел, хотел школу номер 6, а поджег номер 5. Да. Про ты не зря да. упомянул, что именно все в России серо, как в аду. В общем. Ну да. То есть какие-то вещи, вот я представляю себя там на месте нормального такого с головой правоохранителя, ну таких уж практически не осталось, но последних вот еще пока, наверное, как-то не вычистили, да, и вот я представляю, что это он допрашивает, вот этого мужика или еще кого-то, и, наверное, у него мозг кипит, он думает, и, наверное, страдает по тем временам, помнишь, как Шерлок Холмс и доктор Ватсон, когда, когда, что вот те убийцы там и всякие разбойники которых мы тогда ловили там в 19 веке разве сравняться с политиками в 20 веке с такими уже конкретными убийцами так вот и сейчас то есть а здесь просто абсурд полный абсурд вот в Новой Москве ребенок и мать, и его мать беременная упали со второго этажа. Вообще непонятно почему, как. То ли балкон упал, то ли перила упали. В общем, совершенно непонятно, но все сильно разбились, всех госпитализировали на вертолете. И россиянка сломала шею ребенку во время массажа в Нижнем Новгороде. То есть это, я так понимаю, уже второй случай в Дагестане силовики в ходе перестрелки ликвидировали боевика. Как можно объяснить такое совпадение, что всегда в Дагестане боевики нападают первыми на силовиков, первыми открывают огонь, никого никогда не попадают ни разу, но их всегда уничтожают. Это вот как? То есть боевики не умеют стрелять, ничего не понимают, да, а вот силовики, на которых напали, вот Суворов бы очень сильно удивился, когда он во главу угла ставил внезапность, и говорил, что внезапность это уже так сказать, мать победы, да, а, а и вдруг внезапно нападают боевики, забегают тых-тых-тых, это вот как в фильме в этом криминальное чтиво, что ли, мужик выбегает с револьвером, бах-бах-бах-бах-бах, стрелять ни в кого не попал. Ну, блин, я не верю, так, так не бывает. Так может случиться один раз, так может случиться два раза. Я допускаю, что может случиться даже три раза, но 333 раз так не может случиться. Дело в том, что боевиком назначается тот, кто в результате не поднялся в результате игры. Оставшиеся да. боевики. Ну да, как тогда в Моздоке, да, когда ехали налоговые какие-то черти и нет, эти судебные приставы и какие-то там еще силовики и между собой на светофоре они очень сильно поругались, ну, наверное, кому ехать первому в результате перестрелялись и стабильного оружия. Те, кто погиб, были назначены боевиками вы все слышали. Идем мы стоим с другой стороны, их в одну кучу боевики. А... <сOR <besser> не, ну, ну, надо же, представляешь, и галочку поставили заодно, и, и все нормально. И, ни, и пролета нет никакого. Ну, <сOR> и <сOR> живым сидеть не надо, да? Они ну, да. Хорошее дело сделают. Интересно, а если бы те тех убили, значит, те были бы боевиками? Да, да? разумеется. Классно. В общем-то, имеет смысл. Вот, в Питере на улицах сейчас пишут, граффити рисуют, интересно, вот уже закрасили граффити, здесь 9.09 ОМОН бил человека, и рисунок, соответственно, Но половину рисунка закрасили. То есть, и мы вот, нас просят все время говорить, что протест продолжается, протест продолжается, группы ходят протестующих и по Москве, и в Питере, поддерживайте протест. И очень мне не понравилось, вот вчера писали, что просили других блогеров сообщить о том, что протест продолжается, но как-то они не реагируют. Ну, я говорю, что в двух агрегатных состоя... в трех агрегатных состояниях могут находиться э, реальные противники путинского режима. Либо они мертвые, либо они сидят, либо они убежали. А те, кто остаются там, блогеры, журналисты или позиционеры, это все фейковые, которые сотрудничают с оккупационным режимом. По-другому и быть не может. Чужие там не ходят. Поэтому, конечно, они не будут э, рассказывать. И спрашивает золотов ответил вам на вызов ну конечно нет как, как он ответит на вызов да. если ответит значит надо что-то говорить да если говорить значит надо стреляться да если стреляться то придется умирать а умирать он не хочет он хочет жить за счет нас воровал надо же успеть потратить да они хотят, чтобы у них все было, им за это ничего не было. Так не бывает. Вот. И аресту... Ах, я забыл, во-первых, сказать очень важную тему. Так. В Чебоксарах в воскресенье в 14.00 на президентском бульваре 10А у Фонтана Будет встреча для прогулки, открытый микрофон и так далее. Так что прошу всех, кто в Чебоксарах и там рядом, приходите. И в других городах тоже будут встречи, мероприятия. В Москве все, конечно, будет. И мы будем вести открытый микрофон, я надеюсь арестованную на 15 суток жительницу Екатеринбурга с эпилепсией, госпитализировали, то есть будет та же самая ситуация, что и с удальцовым, то есть она пролежит в больнице, ей скажут, что это не входит во время отбывания, так сказать, наказания и продолжат отбывать. 31 тысяча подписчиков на, на родовласть. Это очень мало. Подписывайтесь еще на э, арт-подготовки. Был 130 тысяч. Да? И, в общем-то, и то трудно было бороться в интернете со всякими ютубами. И, так сказать, отстаивать наши права. А 31 – это уж совсем мало. Сегодня... С да. путинскими бандитами. Для этого вообще нам нужны миллионы, чтобы весь народ восстал против этого режима. Тогда революция сама собой совершится. Сегодня в 1812 году войска Наполеона вошли в Москву. Да, все правильно, 14 число. Они вошли какого там, первого или второго по старому стилю, я уже сейчас не помню, ну, где-то вот в этих числах. И, соответственно, значит, можно праздновать, ну, не праздновать, конечно, дату пожара в Москве. Москву тогда спалили, да? скажем вот Сейчас -то Наполеон где? тоже вошел на такой, такой же карлик, злобный, только сто раз хуже Наполеона. И ничего, терпим. надо действовать так же, как Кутузов, ну, не знаю, как... Ты знаешь, я много занимался изучением вопросов поджога Москвы, и, в общем-то, абсолютно не сомневаюсь, что это как бы сделали по официальному указанию, что это было, в общем, так сказать, наша российская деятельность, но вот те цифры, которые даются с точки зрения погибших в Москве от пожара, они не вяжутся, не бьются и не похожи ни на какие нормальные цифры, которые приводятся в связи с другими пожарами, ну, например, в связи с пожаром в Саратове, там, 60-е годы, 1860 какой там, я уж не помню даже, вот, то есть, при аналогичных пожарах массовых, то есть гибель гораздо больше, чем в Москве описывается. Кроме всего прочего, там были оставлены раненые, которых оставили на попечении Наполеона. Там было много. И то есть вот цифры не бьются, честно я скажу. Не будем сейчас это разбирать, но вообще тема это очень интересная. Вот такие... Тут пишут, что какой-то крендель разобрал все по поводу 1812 года. Знаете, этот крендель для меня абсолютно не авторитет, поэтому, поэтому если я буду разбирать, то я сделаю это лучше сам. Так что... В Мурманске задерживают волонтеров штаба Навального... Вчера задержали волонтеров, сегодня судят их, и, в общем-то, почему про Мурманск мы заговорили, обратите внимание, в Мурманске акция 9 числа прошла без всяких проблем, то есть люди прошли, ни одного полицая не было, потом раз вдруг, оказывается, организаторы... Акции получают административные протоколы, их задерживают и так далее. То есть полиция не ввязывается, обьет а потом по хвостам. Ну, я так понимаю, Нет. что все сказали, что в Мурманске полиция не ввязывалась. Ну, и им дали команду, ну, давайте протоколы составляйте для отчета перед вышестоящим начальством. А ты как думаешь? Я думаю, они получили по башке, сказали, Это что вы чистенькими хотите быть. Все в дерьме, а вы в белом. И поэтому они срочно догонять, и набирать. То есть да не, не получится в путинском режиме не получится быть белым и пушистым. Поэтому я говорю: вот какой смысл участвовать в выборах? Тот, кто победит даже в выборах, у него только три э, варианта действия останется: либо как Ройзману заявление срочно писать или бежать, пока ты еще не испачкался в этом дерьме, либо встраиваться в преступную коррупционную вертикаль. Ну, либо садиться в тюрьму, других вариантов просто нет. Также у полицейских вариантов нет, либо они путинские, либо они должны на сторону народа переходить, а так вот между находиться и чистенькими не получится. Вот тут мне написали по поводу канала «Революция», это наше «Зеркало», очень хорошо они работают, огромное им спасибо, мы не, даже не знаем, кто это такие, от всей души мы благодарим, и в описании под видео есть ссылка на наш донат для вопросов в прямой эфир, ссылка некорректно пишут, то есть она, она не полная, она не проходит, поэтому просьба исправить ссылку. И ссылку можно сверить сейчас она в описании под нашим видео на канале народовластие так что это вот такое сообщение для канала революция очень хорошо спасибо так голос сообщил об угрозах и угроза голосу была такая что и им принесли в почте, я так понимаю, брошюру из ритуальной службы, что делать, если умер близкий человек. И они рассказывают о том, что это угроза, ну, не знаю, это прикалываются над ними. Я не думаю, что это какая-то особенная угроза. Вот. И... В Калмыкии уже пять дней не мог найти студентку Айсу Хулаеву, это та, которая вброс бюллетеней зафиксировала на выборах, потом ее вызвали в Следственный комитет, потом Следственный комитет стал названивать в партию «Справедливая Россия», от которой она была а, кандидатом. Ой, кандидатом этим, наблюдателем. и в общем, сейчас ее ищут. Я вполне допускаю, что она скрывается, хотя, не дай бог, что-то могло случиться. Пишут, это Стас канал революции Нет, там это Стас у, у Стас есть канал Революция. А это еще другой канал Революции. Таких. Так вот сейчас мне покажут, как он даже называется этот канал. Или Лучше сбросить. Вот. Так, вот так, Revolution in Russia называется он, Revolution in Russia, вот так он выглядит, вот, вот. Revolution in Russia. Так, пишут, завтра согласованное шествие против повышения пенсионного возраста и НДС пройдет 14 часов до 16, улица Перерва. И... дом 62 корпус 3 это улица такая где я даже не знаю анатолий масалов напишите город какой потому что не но ну если корпус 3 то скорее всего это москва это в москве практикует но чтобы я знал пишет дядя слав ты прям модный о как я и не знал что я модный госпитализированный Петр Верзилов пришел в сознание, то есть что-то пишут какими-то отравился или отравили медикаментами, но вот не подтверждается, что он сам-то их употреблял, эти медикаменты, и, судя по всему, они не, не какие-то, не для того, чтобы кайф поймать, да? Ну, я вполне допускаю, одна из форм Убийство, которое практикует, Ф... ну, КГБ практиковал, сейчас ФСБ наверняка практикует. Это дать человеку, у которого повышенное давление, ну, гипертония, каких-то препаратов, которые повышают это давление. То есть самый простой путь. Препараты дали, давлению повысилось все. Человек, так сказать, отъехал в мир иной, ну, посмотрит. От повышенного давления. Вот такие дела. Так что по Верзилову надо еще тут смотреть, что там и как. У Дальцов запретили три года ходить на митинги. Но это еще вчера. Было мы просто не досказали. Я первую часть сказал, а вторую не сказал, что не зачли вот этот срок, который в больнице, еще и три года на митинги нельзя ходить. Представляешь, то есть человек лишается своего законного конституционного права и лишается по суду, нельзя ходить на митинги. А что они еще куда-то ему не запретят ходить? Там кому-то... А? Туалет, например, туалет, да, я хотел сказать, но это уже такая... Да, то есть есть вещи, которые... Это естественное право человека, и ни в коем случае его а, нельзя спрашивать. Хронический гайморит? Нет, не хронический гайморит. Почему? Просто насморк небольшой. Так что здесь это вполне нормально. Вот И Павлиенского отпустили из-под стражи во Франции. Вот такие дела, представляешь? То есть он э -э, на площади Бастилии в Париже устраивал революцию, поджигал банк, вот Национальный банк поджег. Ну вот. Теперь его выпустили. Честно говоря, я очень удивлен. Ну, дай бог дай бог, чтобы он больше ничего не поджег вот и осужденный на 9 лет экс-глава Тамбовской налоговой сбежала из-под ареста представляешь, то есть интересно ей объявили 9 лет но приговор в законную силу не вступил а срок содержания под домашним арестом истек. Да, -то. То есть уникально совершенно. Вопрос к знатокам, как могли ее не взять под стражу после оглашения приговора 9 лет? Зачем ждать, э, это, когда вступит в законную силу? Ладно, не взяли под стражу, она под домашним арестом. Суд не продлил домашний арест со, срок истек. С нее все эти сняли браслеты, и после этого она спокойненько уехала. Ну, заплатила. Мне уже так. Понятно, что такие ну, уже... не бесплатно. Говорит, случайность. А вот на Ставрополе заключенного тоже по ошибке выпустили на свободу. Сидел, сидел, раз, что-то ошибка произошла. Он написал заявление о переводе в колонию поселения. При оформлении документов по небрежности, значит, его отпустили. И все. Но сейчас, если даже его поймают, вопрос такой, а что ему предъявят? Он никуда не бежал. У нас в Нижнем Новгороде интересный случай был. там Один ну, агент ФСБшный, ну, как он, Сексот, застрелил троих. <связь> уголовное дело было. Приехали из Москвы, взяли уголовное дело, чтобы передать куда-то, и потеряли. И все, человек на свободе, не, не, не получил даже ни условного срока, никакого, поскольку сексот. <связь> ну да, че ж, потеряли, говорит: ну что, дела нет, на нет, суда нет, да. да в Омске вынесли приговор 32-летнему инспектору отдела безопасности, значит, Федеральной службы исполнения наказаний по Омской области, исправительной колонии номер 7. Он, значит, утверждает, что внутри колонии создал преступную группу, эта преступная группа занималась воспитательными мерами в отношении осужденных, и он, значит, ими руководил, поощрял их действия, но они э, издевались над людьми и так далее, и, в общем-то, там свои порядки наводили под, э, так сказать, управлением вот этого негодяя. Но вы мне хоть одну колонию назовите, где такое не происходит. И на заводе на заводе «Тольятти Азот» произошли обыски, то есть, видишь, ну полиция, это следственный комитет, кто там, ФСБ, наверное, решили отжать «Тольятти Азот» завод. А что, неплохое азотное удобрение, все нормально? Да, почему нет? Очень хорошо. И в Росгвардии сообщили, кому принадлежит идея вызвать Навального на поединок. Оказывается, чисто золоту то есть пресс-служба сказала, это не мы, он сам дурак. И вот в связи с покупающими пресс-служба обращениями и так далее, вот говорим, что он сам по себе. Короче, открестились от своего генерала Глупого и назвали личной его инициативой и так далее. Ты вот как думаешь, зачем этот Золотов сделал такое заявление? Ну, у меня три сразу, трех зайцев он хотел убить. Ну, первое, самое главное, это политика репрессии и запугивания. Ведь кроме Навального на себя эту ситуацию примерили многие независимые журналисты, блогеры, оппозиционеры. Это запугивание. Второе, это отвлечь внимание от э, реальных проблем в России, от ситуации в оккупационном путинском режиме. Ну, а третье – это путинские спецоперации. Ну да. Нет, ну Понятно, но выглядел он как идиот, и если кто-то даже там симпатизировал властям, он посмотрел на эту дебилу, скажет, ну представляешь, вот сидит какой-то Мабуту там весь, там какой-то э, идиамин вот прям вылит идиамин вот эта шапка, ну только не негр и не толстый, да и и что-то и быкует, ну выглядит, конечно, совершенно ужасно. Ладно бы он там ну, даже то же самое сделал бы так, там, вышел на ринг, там, в перчатках и, и вызвал. Это был бы, ну, какой-то шоу-экшен, а здесь в этой генеральской форме совершенно нелепый какой-то вызов Навальный, выходи, будем драться и так далее. То есть вот разбирают, кто он офицер или охранник, М много сейчас в интернете таких разборов. И вот Эхо Москвы это, провели опрос, спроси, спросили, это выступление настоящего офицера, это выступление недалекого человека, и затрудняюсь ответить. Я вот, честно говоря, когда я прочитал, я очень сильно удивился, потому что выступление настоящего офицера и выступление недалекого человека, это одно не исключает другое. Настоящий офицер может абсолютно быть недалеким человеком, и это не контрадикторные понятия. Ну, оставим это на совести эхо Москвы, но результаты мне очень понравились. Это выступление настоящего офицера 3%, это выступление недалекого человека 95%. считать что это дурак просто. Затрудняются ответить 2%. И вопрос, как должен ответить Навальный Золотому. И вот, ну, понятно, что... В эхо Москвы это э, либеральная, э, так сказать, часть больше там смотрит, поэтому 55% пишут проигнорировать, то есть не пишут, а голосуют за это. Принять вызов 38%, затрудняюсь ответить 7%. Ну вот я считаю, я не знаю, что вызов нельзя не принимать. То есть Вызов нужно принять обязательно, потому что не принимать вызов невозможно для Навального. Да, он ничего не приобретет среди либералов, но он приобретет среди другой публики, если примет вызов. Если он не примет вызов, он ничего не потеряет среди либералов. Но вся другая публика очень серьезно к этому отнесется. Нужно понимать, что в эхо Москвы либеральный... Такой пласт очень сильно либеральный. И то 38% рекомендуют принять вызов. Это очень важно. Именно принять вызов. Но нам же нужно сделать... Я понимаю, что этот Золотов борец там и всю жизнь занимался рукопашкой. И борцы очень стойкие люди, их очень трудно одолеть, но ему 64 года, и поэтому нужно придумать нечто такое, что можно было бы его... Очень легко одолеть. Самый простой путь я уже обозначил его. То есть сказать: вы наслупите дубинками, давай с тобой драться на дубинках. Сколько он выдержит 64 года? Я думаю, очень недолго, и потом можно его так замолотить красиво. Именно дубиналисом этим козла, блядь, по башке. Народ будет счастлив. Особенно те люди, которым достается дубинками полиции, они просто будут Навального на руках носить именно по харе этой сволочи, по шлему, по шлему, чтобы расколотить нахер. То есть, я не знаю, вот это вот, на мой взгляд, идеальный вариант. Я прошу, передайте Навальному. Там Я знаю, есть люди, которые смотрят. Передайте, это идеальный вариант. Ну, причем если он что-то другое... Причем надо ответить в стиле золота. Вот как ты говоришь, он вышел бы и кричит, давай биться. И вот Навальному надо биться, так биться. Чего в жопу, да, орать, как в том в жопу орать. Да, и вот это точно. Совершенно. Потому что он... Представляешь, вот как... Выйдет Навальный, они-то ожидают чего? Что Навальный выйдет и скажет: Нет, ребятушки. Ну, исходя из твоего либерального электората, нет, ребятушки, давайте на Первом канале к барьеру, и там мы будем полемизировать. А он выходит в каске с дубинкой говорит: приходи, я тебя сейчас дубинка этой здесь накажу. И вот тут все. Понимаешь, они даже рассчитывали, что он там, Золотов, будет как пидор с ним обниматься, но он-то борец, да, ему привычно это. Навальному, наверное, непривычно. А он говорит, да нет, я не хочу тебя касаться, ты мне противен, твое тело вообще, ты мразь. И, поэтому будут тебя бить дубинкой. Выходи с дубинкой, будем драться. Вот это идеальный вариант. И самое главное, в заднюю включить нельзя. Он уже навыпендривался, этот Золотов. И сам факт выхода с дубинками, с полицейскими, уже просто беспощадный факт для Золотого. Как ты считаешь? Ну, я думаю, ты прав, а это красиво ты расписал. Ну да. Побеждать надо прежде всего головой. Если Навальный примет вызов, он не потеряет ни одного голоса. Если Навальный не примет вызов, он потеряет много голосов. Не надо ему этого делать. Так, и... Опять, значит, вот на МКС дырку нашли, отдвели. Представляешь, что, что такое? Весь МКС просверленный. Я думаю, что там картины вешали в одном месте. Ну, знаешь, как в бывает... Посверлили, потом какая-то женщина пришла, говорит, там, мама, жена, да не, не, неправильно, дырка, нет, здесь плохо, вот там надо сверлить, пошли там, может, также картину на МКС вешали, как ты думаешь, откуда дырки -то? Да я даже думать не хочу, это просто государство, России оккупационный путинский режим, тут все, одно, одна большая дырка от бублика. Да. А предположение строить, но ну, бессмысленно. Кто в какое время там надырявил? Ну, с этим связана какая-то романтическая история. И ты видишь, они очень сильно переживают, что это вылезло на поверхность. Вот Синод Русской Православной Церкви собирался сегодня, значит, в Москве, в Даниловском монастыре, в значит, патриарха Константинопольского, прям поносили его страшными словами. Фундиаеву не удалось новичком-то его угостить? Вот они теперь... Ну да. Смотрел это, да, ролик? Да-да-да, смотрел. Вообще странно, очень странно. Знаешь, сколько русская православная церковь в год имеет с Украины? Боюсь предположить, но думаю, ну, немало. Ну, вот цифру дали, но я, честно говоря, растерял, Саша, насчет правильности этой цифры, потому что, ну, что-то жуткое получается. 11,5 миллиардов евро пишут. Круто. С Украины? не знаю, так это или не так, но в любом случае цифра очень большая, очень большая цифра, даже если это не та цифра, которую мы сказали. И... Так что, видишь, они очень константинопольского патриарха не взлюбили и говорят, что, что теперь отказываются за него, короче, молиться. Я уже забыл, как у них это называется. Но, в общем, вспоминать его в своих молитвах теперь они отказываются. Это, правда говоря, временная мера. Это так называемый... А у них желтый свет включен, да? Я очень сильно удивился. Такая слабенькая метафора. Это какая-то полицейская, прям для гаишников метафора. желтым свет. Мне свет. напоминает желтый снег. Да, желтый снег. Какая-то полицейская, да, ну попытки могли что-нибудь придумать из Библии, они даже и не мучаются. Они не способны, как все государство, отравить даже этот мудак, и то не сумел, блин, обосрался, чуть сам не хлебнул, новичка. Да, так что, помнишь, как про этого... У Леонтии вот песня про зеленый свет, а там и про желтый есть куплет, помнишь? Про желтый свет, что там, не, не помню что-то, про, про желтый свет, слова-то очень интересные. Так что здесь тоже все берут, берут, а он им светит, да? Так оно и есть. И вот отец казначей, да, известный своим бескорыстием, ну, то есть, я имею в виду патриарх Кирилла. А помнишь в этом праздник Святого Аргены? Отец Казначей, известный своим бескорыстием. Там жулики такие сидят. Я всем рекомендую посмотреть праздник Святого Аргены. Он насчет церковных служек все иллюзии Это, отшибает. А он не мой фильм, да? А? А он не половину такой странный, наполовину озвученный, наполовину не мой. То есть там все, что вспоминают, то, что было раньше, оно не мое. А что здесь происходит? Оно все озвученное. Вот. И я так понимаю, что это сценарий Петров, ну Ильфа Петров, который 12 стульев» сделали. Так вот Петров написал к этому фильму э, сценарий. Э, фильм сделал Протазанов. Ну, великолепный фильм. Я его смотрю периодически, очень смеюсь, да. И вот я как-то понимаю истинные мотивы, и Гундяева, я там их э, вижу, вот эти образы, да. То есть, помнишь, как, как говорит: с вами святой отец, в карты играть не садитесь, разденете, да, не садись, да, разденете. вот, и... Так, пишут... Вячеслав, подписчик, уже 31 тысяча, вас и поздравляю. Ну, спасибо, но я говорю, это как-то хорошо, конечно, 31, но когда было 131 на артподготовке, прежде чем ее там забанили, это было гораздо лучше. То есть, видишь, сейчас битва происходит у церковников, а за бабки... И я вполне допускаю, что патриарх вот, Константинопольский и специально все это сделал, чтобы они прекратили за него молиться. Вот я, человек верующий, я бы в ужасе думал, что вот такая вот... да, Да, вот, так, такой вот Гундяев молятся за меня каждый день, можешь себе представить, блин, вот жуть, конечно, это вот из фильма ужасов, то есть там вот такие попы, садомиты, которые прям такие откровенные, да, такие нестяжатели, да, которые на Лексусах ездят, наркоманы, посмотрите, там наркомания жуткая, кокаинщики, и вся да, эта шопа, да. братья молятся за тебя каждый день, это Представляете, как, какой груст-то. Это, наверное, страшный негативный груз, поэтому, я думаю, патриарх Константинопольский сказал, ну ее нафиг, ребят, давайте мочите их по полной, чтобы они за нас не молились. Я думаю, он бы даже сказал, лучше уж новичка вот Хлебнуть. Вот. и Ужас, конечно. Посмотрим, что из этого будет после там прекращения поминовения Константинопольского патриарха. Но я думаю, что такой раскол церкви, которому ведет Гундяев, а именно он ведет к расколу церкви, то есть из-за бабок, который там на Украине, да, он как черт в грешную душу в эти бабки вцепился и никак не желает ничего делать. Представляешь, вот ситуация какая. Вот если бы они не начудили вдвоем Гундяев и Путин на Украине, когда-нибудь такое случилось бы, да нет, никогда бы. Никакой бы автокефали не было. То есть они сами виноваты, они это сделали. Они, в общем-то, это просили, они этого добились. Сбойтесь своих желаний. И... Так. Сейчас опять про желтый, <смех> желтый <смех> про желтый снег. <смех> вот. И глава ВТБ придумал план из четырех пунктов по отказу России от доллара. Вот ты мне скажи. Вот выходит охранник, который называет себя генерал-полковником, начинает что-то там выпендриваться. Потом выходит Костиков, который тоже какой-то КГБшник, там средней руки, да, называет себя банкиром. И начинает рассказывать, как он будет там отказываться от долларов, это вообще что происходит. Первый пункт – ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты. На какие другие валюты? На тугрики. На какие валюты? Мы приводили пример. Вот, Представляешь, Россия – сырьевой придаток. Если Россия продает сырье, то должна получать за это твердую валюту, доллары, за которую можно купить все, что угодно. А если она получает иранские эти реалы, или как они там, тугрики, то что за иранскую херню можно купить? Ну, можно у Ирана купить нефть и газ. Но мы все равно нефтегаз продаем. Так что мы можем купить у Ирана? Это вот... Это вот я не знаю, человек, который себя там каким-то экономистом называет. Безумец, просто безумец. Если ты продаешь, ты должен за это что-то получить, а получить, собираешься фантики, если ты за это собираешься получить рубли, они будут у нас покупать рубли. На что они будут покупать? На фантики, если вы от долларов отказываетесь. Если бы он сказал, мы будем продавать только за рубли, допустим, нефть и газ, покупайте у нас за твердую валюту, но нет вопросов, а если он говорит, мы за фантики будем продавать, ну пожалуйста, я уже приводил этот пример, представляешь, Турция на первом месте по, ну просто пример, на первом месте по экспорту пшеницы, зерна не производит Турция, все зерно покупает в России, то есть в России будет покупать за лиру, у которой бешеная инфляция, да, а продавать будет в 160 стран за доллары, это как минимум 20-30 процентов, только на этом будет зарабатывать, только можно вообще даже по одной и той же цене гонять, только на этом, только на инфляции будет зарабатывать, за счет разницы валют вот Пункт второй. Переход крупнейших российских кол холдингов в отечественную юрисдикцию, регистрация за рубежом усложняет выполнение дальнейших задач. Он что, дурак или он прикидывается? Все, кто работает с иностранными какими-то там партнерами, регистрируются в тех странах, которые признаны. Российский суд... Нигде не признан, и никто не воспринимает его, и никто не будет работать с фирмой, которая зарегистрирована в России, если еще в договоре записать, и судиться в Басманном суде. Ну что, с ума что ли, сошли? Смотрите, все, даже российские олигархи в английском суде, в высоком судятся. Почему? Потому что кто же будет верить российскому суду? -то? О чем речь? Как мы уже видели, как помнишь, МИК, фирма Миг судилась по поводу акций. Судья присудила там, тем, у кого ни одной акции не было, она присудила все эти акции, а потом просто хапнула несколько миллионов долларов и ушла в отставку, и все. Вот. Необходимо максимально перевести на российскую площадку размещение еврооблигаций и кто у него на российской площадке будет это покупать еврооблигации он сам у себя будет покупать но я даже вот продолжать не буду это бред вообще бред да. сивой кобылы человек обнюхался там вот такая вот рожа как вокзальные часы в похмелье не обдрищешь блять и вот это вот мразь очередная вот это путинская вылазит и рассказывает как делать экономику они да. уже сделали экономику это мразь путинская, она путинские слова передает, это все говорящие головы. А картина какая? Путин же предатель, изменник Родины. И все время он продавал все за доллары, как ему говорили. Полностью он э, оружейный уран продал, станцию МИР утопил, военные училища закрыл, э, ракеты воевода уничтожил с шахтами и так далее, и так далее. Геноцид устроил, а главное, что он за валюту все ресурсы, Продает и хранит эту валюту на Западе. И вот сейчас, когда он получил ультиматум, он вот вдруг э, э, Китаю кинулся защиты искать. И вот он сейчас э, типа обиделся, забирай свои игрушки и не писай в мой горшок. Типа вот сейчас не за доллары, а Китаю будет задницу лезать, может и за юаня. Вполне для Китая он что угодно сейчас сделает, если он свое будущее там видит. И он сейчас на перепуте, то есть уступать ультиматуму. Западу или вот с Китаем все-таки пытаться ускребаться. И раз с Китаем, то соответственно и на площадке все эти западные, тем более у него там замороженные, и вот он сейчас либо договорится, чтобы ему разморозили его активы, выполнил условия, либо вот он в Китае создал новую подушку безопасности в Гонконге, новые бабки, и все свои чаяния с Китаем связывают. Поэтому и от доллара отказывается, и в юрисдикцию переводит. А продавать вполне может за юань, он же... Раз в полу России даже Китай отдал, он может сейчас и ресурсы за юань вполне продавать уже работать на Китай так полностью. Тут видишь, они Костиков еще заявил о том, что вклады могут возвращаться в любой другой валюте, да? Но много он наговорил, что когда когда клиенты бросятся вот как, как сейчас прям процитирую: Ну что, когда побегут забирать свои деньги, то значит в другой валюте. То есть он так всех напугал, этот банкир, там все, все уже вздрогнули, начали какие-то заявления делать, что он дурак, что не слушаете его, потому что, ну сразу же все вспоминают те замечательные кадры венесуэльскими, помню, венесуэльские, когда чувак получил где-то в банке боливарами этими боливарами грузовиком надо выводить да ну помнишь грузовик он подводит грузовик такой разгружает выгружать вот каждый думает сейчас и у меня там лежит какое-то количество грубо говоря 3000 евро а мне вместо не дадут три грузовика боливаров этих бля, которых не знаю куда девать и на самом деле Ситуация какая? Я, я думаю, что вот ты тут немножко не прав, что они так же, как Золотов вот этот, они уже, Бога, ухватили за бороду, прикалываются, просто показывают всему миру, что да, хотят донести, что они обнаглели в край. Этот говорит, мы вас бить будем, этот говорит, мы вам деньги не вернем, вернее вернем, но в тугриках, понимаете, и так На том да. свете угольками, да? А? Вернем на том свете угольками. Да. А на самом деле что происходит? Ты посмотри, вся эта шобла рванула сейчас в Россию на своих яхтах. И это очень странно. А Все очень просто. Сейчас активно скупают доллары. Все эти Усмановы, которые, яхта, которая стоит в Сочи. Кстати, посмотрите, когда они туда будут грузить. Потому что, я говорю, это огромные суммы денег. Вот Представляете, если 100-долларовыми купюрами то 1 миллиард – это контейнер. Но они же не 100-долларовые купюры собирают в России, они собирают все, и 1, и 2, и 5, и 20, и 50. Поэтому это объемы совсем другие. То есть это десятки тонн, может быть, даже сотни тонн денег. И они сейчас будут вывозить на своих яхтах. А как по-другому? На самолетах не вывезешь. Керимов, он в чемоданах возил, но это по 500 тысяч бумажки по 500 евро, а где ты таких наберешь в России, их не так много. Они скупают сейчас всю валюту, какую можно, то есть валюта обратно уже не возвращается, они ее забирают. И вот этот вот высер Костикова, он как раз с этим и связан. То есть он что-то там проговорился таким образом, что валюту мы вам не дадим, какая нахер вам валюту, Получите его реалами какими-нибудь там, лирами турецкими. И сразу же Песков подключился, сказал, что нет четких планов отказа от доллара, что нет никакой возможности принудительной конвертации долларовых вкладов, ну, потому что все, все напугались. Стали. Да, да, ты знаешь, в свое время я это все слышал, знаешь, когда? Я это слышал 15 августа. 1998 года. Что случилось 17 августа, мы все знаем. Нам 15 августа рассказывали, что волноваться нечего, что вообще валюты навалом, никаких проблем нет, все замечательно, экономика сильная и бжик. И сейчас те же самые, тот же самый киндер-сюрприз занимается этими вопросами, понимаешь? То есть я Прав, имею я видел... Этого я имею он... в виду, а то люди не понимают, кто такой киндер-сюрприз этого. Как его? Кириенко Владиленовича Сергея. Да, что ты, я тебя перебил. Да, я э, блог видел одного экономиста путинского. Вот он рассказывает, как хранить деньги. Говорит, ну, деньги нужно хранить в долларовых вкладах в банке. Ну, и еще лучше в ячейке. А, а я говорю, в чем не хранить, во всем отберут. Говорю, что в долларовых, вот ты сейчас об этом сказал, что они больше долларами никогда не дадут, но в ячейке тоже и так мы знаем, что постоянно воруют из ячеек. а тут будет команда, полностью скажут, доллар вне закона, все ячейки вскроют и заберут эти доллары. Поэтому хранить у государства ни в банке, ни в ячейке, ни в чем нельзя. И даже я боюсь, что сохранить в своей банке трехлитровый доллар, и то будет стремно, поскольку они объявят их незаконно, будут конфисковывать, придется на черный рынок по э, ущербной цене, где они опять же сами будут и ждать, и ловить это все. Поэтому нет никакого способа уберечься в этом режиме, есть только один способ – народная освободительная революция. Да, нет, накопление не имеет смысла в России. Ни, ни накопление, ни в хранение виде, не да. имеет вообще никакого смысла. Как можно сохранить там деньги, если они постоянно... Верут в любом виде. Да. И вот распад и неуважение пишут. Помимо руководителя ВТБ и семьи директора службы внешней разведки Нарышкина, инвестиционный вид на жительство в Венгрии, на стране НАТО получили депутат Госдумы Владимир Блоцкий, член правления Газпром нефти Алексей Янкевич и боевик «Измайловского ОПГ» Дмитрий Павлов, позывной «Павлик». Видишь, то есть они все прям очень активно сейчас вывозят доллары, получают за грант всякие эти э, ну, ништяки, то есть паспорта какие-то, где-то вид на жительство, где-то гражданство получают и так далее. А вот насчет того, что ты сказал по поводу ячеек, все точно. Московский бизнесмен сообщил о краже 100 тысяч евро из ячейки ВТБ. Видишь, уже у него конвертировали. Да, уже конвертировали. Ячейка ВТБ как раз. Костиков это ты конвертировал, все нормально. А, а то, что вот ты говоришь, все ускребаются, уезжают, но они знают, что транзит власти готовится, и он может не случиться, что народ вовремя проснется и заберет эту власть, и тогда им не сдобровать. Они понимают, что долго уже так продолжаться не может. По швам трещит режим, и революционная ситуация, она нарастает. Ну да. И вот видишь, международное рейтинговое агентство МОДИС оценило перспективы использования доллара в глобальной торговле и предрекли утрату мирового господства доллара. Я всегда, когда это слышу, я вспоминаю товарища своего, звали его Палпал -Пал Чиванов, был он, в общем-то, 33-го да, года рождения, 33-го да. И был французом, у него папа князь, мама княгиня, в России он не был ни разу, мы общались в Болгарии, и он рассказывал, это был 94 год что нельзя делать никакие вложения долларовые и хранить деньги в доллар, потому что напечатано их так много, что все рухнет, и скоро будет долларовый дефолт. Это был 1994 год, причем очень обоснованно, он был умнейший человек, служил в Алжире, причем десантником вместе с этим Аленом Делоном, да? представляешь, поэтому не ел. Баранину вообще не ел, потому что там перекормили, и не ел рыбу, там кормили только рыбой и баранину, И вот он ел все что, все, все, что угодно, но другое. И вот тогда он мне рассказал и практически убедил, но все равно у меня была большая степень недоверия. Я ждал, когда же доллар-то рухнет. Ну, вот, видите, знает, когда рухнет? Когда вот мы совершим революцию, установим народы власти, и все-таки выпустим уже государственную криптовалюту, которая станет мировой, и вот она победит и ФРС, и доллар. Конечно, а... то есть нужно то, так сказать, резервная валюта, которая отвечает всем требованиям, в которой можно накапливать деньги, в которой можно хранить деньги, в которой можно расплачиваться везде и так далее. И, конечно, это будет прежде всего электронная денежка. То есть доллар, из-за все, доллар, конечно, находится на краю. И, но это не потому, что там в Америке слабая экономика или по какой-то еще херне, а потому что новые включаются механизмы, и среди этих новых механизмов, конечно, электронные деньги, они более предпочтительны, потому что мир становится электронным. Так что такие вот дела. И Центробанк впервые с декабря 2014 года повысил ключевую ставку. Нам рассказывают о том, что доллар все, и тут же повышают ключевую ставку. А долларовая ставка почему-то там, где он все, она почему-то не повышается. Все нормально с долларовыми, со всякими ставками. Потом... А в России пишут, что вот за последние четыре года стало вдвое больше должников. За четыре года количество двойников, удво должников удвоилось. С безнадежной просрочкой 3 миллиона сто тысяч человек имеют кредиты с безнадежной просрочкой. И, ну всего долгов по кредитам больше 13 триллионов. Это обхохочется, это не будет возвращено никогда. Поэтому единственный путь освободить народ от этого бремени, это простить все кредиты. То есть кредитная амнистия, сказать, все, никто никому ничего не должен, от винта. Если там какие-то сложности возникают, все сложности берет на себя государство. Так должно быть. А здесь... Странная вообще ситуация, то есть, говорят, вы можете платить там 50%, там еще, За, завтра они придумают, что хоть-хоть что-нибудь платить, потому что они понимают, что ни у кого ничего нет. Ну, вот, мне сегодня один человек звонил, рассказывал, говорит, я вижу, говорит, по Саратову машины ездят, знаешь, еще можно шкурить еще очень долгое время людей. Так оно и есть. Ну и надо понимать, что вот эти 13 триллионов, это ведь часть тех процентов, которые они заработали. Это Они уже у них давно окупились за счет этого, как оно, судного процента. Допустим, это какая-нибудь десятая часть того судного процента, который они заработали, но они, это естественные невозвратные заложены, которые в этот судный процент банками. Ну да, им очень важно куда-то девать деньги, которые они у нас крадут. И очень хоро хоро хорошая выдумка, да, украсть у людей деньги, ну, в виде э, нефти, газа и так далее, ресурсов. То есть украсть ресурсы, продать, получить деньги и этим же людям, у которых украли, дать их в рост. Причем под бешеный процент. Это э, как бы идеальный вариант. Но этот идеальный вариант – это абсолютно преступный вариант. Вот. И уральские коммунальщики придумали выбивать долги через школы. Представляешь, вот верхний Уфалей такой есть на Южном Урале. И вот там придумали, что сообщать школы, кто не платит по коммунальным, значит, у кого есть коммунальные долги, и через школы уже, значит, выдавливать воздействие там на детишек, я так понимаю, представляешь? Подонки. Ну да, это что-то в высшей степени уже, конечно, зашкаливает. А вот с почтальонами тоже решили как-то решили решать. То есть почта не выполняет той функции, которую должна. То есть вначале им определили, что они должны врать. То есть вот они якобы приносят кому-то повески и потом в суд прилагают бумажки, что человек уведомлен. А человек с род никто не уведомлял, он даже по этому адресу не проживает и даже не прописан. А из почты суд берет бумажку, да, все, уведомлен. То есть вот такая процедур Так вот сейчас еще почтальонам, почтальонов обяжут оказывать первичную медицинскую помощь. Обхохочешься. То есть спросит у Путина, а что там все лето нет фельдшерско-акушерского пункта, а он скажет, да, первичную помощь там почтальон оказывает. Представляешь, цирюльник, да, как вот. Ему нерестежимо. Да, да, почему не цирюльник, да, то есть раньше всю медицинскую помощь в средние века цирюльник оказывал, но он хоть что-то мог, да, он хоть кровопускание мог сделать, а это почтальон. Представляешь, вот сразу вспоминается фильм нашей юности, помнишь, «Три дня Кондора», ну, «Три mm. дня Кондора», mm. не помнишь? Ну, название ну, так, говорите, чувак в, ЦРУ, в ЦРУ работал, в аналитическом отделе, mm. и они... Узнали информацию, которую не должны были знать, но он даже не знал, что он ее узнал. И их всех там перестреляли, а он как раз за гамбургерами вышел. Ну и вот его там ловят, убивают, и он какую-то женщину там взял э, в заложницу. И вот он у нее дома сидит, и звонок в дверь. И он подходит, открывает дверь, там почтальон стоит. Помните этот момент очень хороший? И там, вот вам посылка, вот бумажка, распишитесь». И он опускает глаза, чтобы расписываться и смотрит, что он стоит. А у него плащ, да практически до самого низа. А из-под плаща бахилы, чтобы кровью не запачкаться. А -а -а. Такой весь как мясник обряжен. И вот такие, может быть, почтальоны будут ходить еще. С велосипедами. Ну да. Жуть. Это у них уже в башке, я не знаю, что это, то ли слишком много кокса, то ли и возникает такое, то ли возникает наоборот, на фоне какой-то обстиненции, не привезли кокса, там где-то его забрали вместе с фотками «Единой России», их начинают штырить, они вот такие вещи вытворяют. Ну, жуть просто, какой-то вот фантасмагория. Во всем, меня, вот все... а? Во всем непрофессионализм и дебилизм полный. Начиная от Скрипалей, даже убить по-нормальному по не могут Ну да. не могут. Вот, представляешь, если бы мне кто-то там в конце 80-х годов нарисовал вот эту картину. Даже во времена Горбачева я бы охерел. Не, я представлял, что будет жопа с ручкой, но я не представлял, что ручка-то будет вот такой. Это же вообще это даже не ручка. Это, я не знаю, это дверь какая-то, а не ручка. Жуть. Рост. И вот э, россияне, которые отдохнули в кавычках да, на юге страны, на э, препараты, так называемые антимикробные, но ну, на самом деле, то есть от поноса препараты потратили 50 миллионов рублей. Балди. Почти миллиард долларов от дристальгии. Представляешь, и это вообще охереть. Это вот что, это сразу к стенке надо ставить. Вот у коммунистов ты как, сколько бы их ни критиковали, ну, вот эту цифру взяли бы и провозгласили там во время какой-то партийной конференции. Ну, и что было бы с теми, кто там на этих югах обеспечивает отдых? Ну, там, по тундре, по железной дороге, я так понимаю, потому что. Ну, это просто жесть какая-то. 50 миллионов, 50 миллионов рублей. А, нет, не, не, не миллиард, миллион, миллион долларов. Жуткие дела. То есть копеечные препараты копеечные препараты от поноса куплены в таком количестве. То есть я не знаю, там, сколько железнодорожных вагонов, сколько или там эшелонов. Жуть, то есть это, вот пишут, что приблизительно 30 с чем-то процентов, так сказать, были задействованы в этом деле. Оставы с углем, почти как с Кузбасса. Ну, да. да. И Роскачество нашли нарушение 35% продукции на рынке творога. Сейчас вот, я так понимаю, переделывается этот рынок, рынок уже окончательно, так что я думаю, что когда он будет переделан, то 100% продукции на рынке творога будут не отвечать никаким требованиям. И в третье регионов России зафиксировали рост смертности от рака, я почему удивлен, почему в третье. Заболеваемость, я так понимаю, зашкаливает везде, а в третьей только смертность. Что ж, нашли способ не это. Не умирать, что ли? Просто да? ты же сказал, в третьей отметили, а в других отмечать не стали, просто, вот ну, да. Жуть, то есть вообще не хотят никак работать в этом направлении. Диагностика на нуле, все на нуле, чтобы получить э, какие-то бесплатную какую-то консультацию, чтобы получить ну, диагностирование при помощи современных средств, да, нужно ждать какое-то немыслимое время. Там, и год, и полтора. Представляешь, что ты кто-то там написал, что на полтора года это МРТ значит, поставили в очередь, на полтора года. Говорит, если хотите, быстрее платите. Но если там что-то есть, то за полтора года уже и делать не надо ничего, потому что человек умрет. Это надо, это надо здесь и сейчас. И МВФ поддержали повышение пенсионного возраста в России. Ну, МВФ, Международный валютный фонд, это бюрократическая система. Она основана на шаблонах. То есть у них шаблон такой, вот... Пенсионный возраст должен быть такой, коррупции не должно быть там и так далее. И вот по, допустим, десяти шаблон, шаблонам России, ну, никак не пролазить, да, и тут вот по одному теперь будет пролазить, да, то есть 9 шаблонов, коррупция, вся вот эта хрень, все остается прежним, а вот один шаблон нормальный. То есть можно уже сказать, что на, на, пути, на пути к прогрессу. Хотя все прекрасно понимают, что убери коррупцию, и уже пенсионный возраст можно не то что не поднимать, его опускать можно. что только... шаблон-то опять с ног на голову поставлен, вот этот по пенсионному возрасту. Ведь нужно смотреть не возраст выхода на пенсию, а нужно сравнивать возраст дожития на пенсии. То есть сколько человек доживает на пенсии. Ведь Запад, почему там поздний выход на пенсию? Там даже срок даже и по 20, по 25 лет они живут на, на эту пенсию, ездят по всему миру. А у нас люди не доживают до пенсии. Так какое повышение? Ладно бы они жили, использовали, а то у нас же никто не использует эти пенсионные средства. Они так остаются у путинского оккупационного режима. И вот там-то совсем не по этому критерию отсматривают они... Пенсионный возраст одобрил. Если бы они сравнили дожитие, сколько у нас доживает люди на пенсии? Не, ну и там пенсионные деньги никто не разворовывает. Вот это самое главное. И вот э, интересная ситуация. Представляешь, вот э, профицит бюджета составил 1,962 триллиона рублей. То есть почти 2 триллиона рублей. А я постоянно ты, об этом, ты, каждый ты, месяц... Ты, август составил 2 триллиона рублей. То есть... Мы день... больше триллиона, я постоянно об этом говорил. Теперь вот, это за август данные, каждый... Это профицит бюджета, это не считая сверхдоходов нефтяных и газовых, которые они вообще по отдельным статьям размещают. Это, это только понятно. за налогов профицит. Но нам, нам говорят, так вот, ребят, мы из бюджета платить пенсию не будем. Хорошо. До этого Кудрин говорит, мы не должны и не будем платить, это цитата, пенсии за счет нефти. А за счет чего вы собираетесь платить пенсии? А вы собираетесь пенсионных... за счет пенсионных отчислений, так вы их украли. Украли, я хотел сказать, и накопительные пенсии украли опять. Все украли, что могли. Да, и говорят, мы это украли, а, а за счет чего другого мы вам платить не будем, нифига себе. Молодцы какие и сейчас Госдума приняла решение, значит, такое, что за увольнение, ну это пока в первом чтении рассматривается, за увольнение пенсионеров раньше, чем пять лет, то есть тех, кому осталось 5 лет до пенсии, если в этот период они увольняются, значит, уголовное дело возбуждают против тех, кто их уволил. А если их уволили не за, не за пять лет, а за пять с половиной, они же тоже не дураки. А если они такие попали и работать не хотят, скажут, нас не уволят, и вообще на работу ходить не будут, хрен забьют на все. Куда да. они толкают государство? Ну, это же абсурд. Абсолютно. То есть здесь разных вариаций. А если фирма, в которой они работают, обанкротилась? Вот сейчас я только разговаривал с человеком, он сам занимается бизнесом. И очень работящий человек, я его знаю сто лет. У него, он, говорит, все, жопа, говорит. Я бы, говорит, уехал из России, говорит. Во-первых, не на что ехать. А во-вторых, ну, ну, патриот человек, ну, любит свою страну. Не хочет он с Волги уезжать. Спрашиваю про одного нашего товарища. Тоже рукодельник, такой рукастый, умный человек. Работал я с ним вместе. Он говорит, все. Полностью разорились. Представляешь, вот ситуация какая? Люди, которые не брали никаких кредитов, Работали в собственном помещении, имели первоначальный капитал и работали собственными руками, не имеют наемных работников, сами работают, за свои деньги покупают фурнитуру, там все делают, шьют сами. Представляешь, собственные помещения, они обанкротились. Вот ты мне объясни, как это может быть вообще такое? И нам рассказывают, что эти там херовые какие-то там налоги за рубежом, а здесь все у них отлично. Все обанкротили, все вылетели в трубу. Во-первых, рэкет, это самое главное, что все отбирают, потому что то, что не принадлежит путинским, это вне закона, оно должно принадлежать все им. Это самое главное. Ну, да. Ну, значит, нужно мультикам показать, чьи в лесу шишки, блядь, или там это, про Как-то другого пути нет, нет другого пути. И Поклонскую вышибли, а говорят, что Поклонская еще тут вот затеялась законопроектом по поводу того, что проверить недвижимость депутатов за рубежом, и так они все загласили, эти депутаты, потому что официально и врезаны, завершили, да. да? у одного человека только, у 21 человека за рубежом недвижимость, но так они все взорвались из-за этого, и все, и сразу поклонскую отовсюду вышибли, чтобы изо всех комиссий, а как она-то ну, на это решилась? Я вот Она без тормозов. Ты же видишь, она упуленная немножко э -э -э, дама. Нет, у она была себе на уме, карты... Все делала правильно до сих пор. А? Была, была в струе, все делала правильно до сих пор. -то. Или у нее там спонсор поменялся, или чего, я не знаю. Но что-то странное происходит. Не, ну она пассионария, совершенно очевидно, конечно, у нее там проблемы с головой и с приоритетами определенными, но она пассионария, это видно, и она там, видишь, вот царя Николая любит, наверное, он ей снится, что-нибудь во сне ей рассказал, сказал, так, давай, дави этих депутатов, помнишь, как в этом... День выборов, когда там Ефремов играет, играет кренделя, который в папату переоделся, и он там отца Янок. И он когда-то дыхнул немножко, а наши и говорит: приснилось, говорит, мне Маргарет Тэтчер. Или видел, что говорит, сказала. Вставай, отец Кенти, иди в Челябинск, на улицу Ленина, там дом такой-то. Так что здесь та же самая ситуация. Понимаешь, вполне я допускаю, что ей тоже Маргарет Тэтчер или Ленин приснился, и все нормально. Или, или царь Николай II. Да. да, Мизулина назвала причины расслоения в обществе. Ты думаешь, это финансы? Ты думаешь, это несправедливость, нет, пропаганда нетрадиционных семейных ценностей ведет к расслоению общества и уничтожению человечества, бля теперь она нам традиционные ценности, вот этот сволочь будет тут пропагандировать, это ужас какой-то, представляешь, то есть общество находится на самой крайней, так скажем, Классовой точки То есть расслоение такое, что Трудно придумать Какой-то иной вариант Такое происходит при смене Общественно-экономических формаций Вот они меняются, почему они меняются Именно из-за вот этого Жучайшего расслоения И она говорит, да это же потому что Традиционные ценности вы не поддерживаете Охереть не встать Ну у нее это поддержано Вся семья она вывезла на запад Она все поддерживает да, вот таких вот, говорит, дура и провокаторша, ну, дур не дура, как то обезьяна, помните, говорит, дур не дура, а сотню, а сотку в день не имею, помните анекдот, вот так, и это, дур не дура, а нормально, семья живет на Западе, она бабки здесь скирдует, говорит всякую херню, и нормально все у нее получается. Конечно, хотелось бы, чтобы остаток жизни она где-то провела. Да Из-за да. подъездов предложили ввести штрафы, то есть вообще любой повод давить. Любой повод находит, чтобы государство имело возможность сдавить. Самозанятых граждан выведут из тени. То есть тоже вносятся законопроекты о том, что самозанятых, ну то есть со всех. Вот они ходят там по тундре, представляешь, собирают мамонтовые кости. Кому они должны за что платить? Нет, они должны платить там 4% и так далее. Какие 4%? Как вы это исчислите? То есть вот это уже... Для а? чего это делается? Непонятно, для чего это делается. Ведь они находятся в Цунцванге. Им бы сидеть, ничего не шевелить, чтобы это болото хоть волну не гнать. Сколько-то бы просуществовало. Они сами толкают ситуацию к революции. Зачем вот это им надо? Я понять не могу. Но что им эти вот 4% как говоришь, от говоришь, отказ Мамонта? Ну, во-первых, это сотня старушек, это уже рубль, да, это, это классика, да, то есть зачем Раскольникова убили за копеечку старушку, а сто старушек это уже рубль, так что и здесь, в общем-то, деньги не пахнут, они их со всех сторон собирают, и кроме всего прочего, это всегда повод. То есть ты что там залупаешься, ты за свои кости не доплатил. Да не, я 4% заплатил. А давай-ка мы пересчитаем. Нет, ты заплатил 3,5 и мы тебя за это посадим. То есть государство собирает поводы для того, чтобы своих всех граждан обозначить как преступников. И чтобы они не дергались. Как только дернулся, ах ты преступник, ну-ка иди сюда, сейчас мы тебя будем тут линчевать. Ну или потом, как ты говорил, а потом это просто красиво, да? Ну да, ну не, ну надо же, вот зачем они этих курящих-то трамбуют? Ну именно по этой причине, ну курит он у подъезда, да и хрен с ним курит. Нет, его надо затрамбовать обязательно. И вот депутат сравнил грибы и ягоды с нефтью и газом. Представляешь, какой-то Николаев депутат заявил, что вот... Ну сейчас они будут, конечно, отбирать... Деньги у тех, кто собирает там грибы, ягоды, орехи. Сейчас они будут лицензии продавать. Ну, раз это как нефть и газ, может поменяется, может те вот, блядь, суки путинские, которые грибы, там, Гриллеры, они пойдут собирать грибы и ягоды, -то а нефть и газ. Может так поступить? Сюда Если -то это. -то может, на грибы пересадить надо. А? Скокса да? на грибы пересадить надо. Да, Скокса на грибы это очень хорошо, это я думаю, что мы для них сделаем. Пишут, у них в жизни цель грабить. Ну да, цель грабежа грабеж, да, цель власти власть. И да, вот на МКС нашли новые следы сверления. Да, мы. Уже говорили, так что. Я думаю, вот если голову Путина осмотреть, наверное, там тоже какие-то следы сверления в башке у него можно найти. И ракет применил уникальные ракеты... Ой, Россия применила на учениях уникальные ракеты-невидимки. А значит, почему они уникальные? Нету, не <с implemented> их нету, невидимки. Потому что никто не видит, конечно. <olive> Уникальные ракеты. Вот они, бля, пролетели. Видели? Нет, не видел. О, нет, они невидимки. <капот> да, вот да, и ракету видел, нет, а почему? Потому что они невидимки. О, как все устроено-то у Путинских. Скоро появятся танки-невидимки, солдаты-невидимки и так далее. скоро людей будут кормить. Да. Украинский суд арестовал акции дочек ВЭП, Сбербанка, ВТБ. Все ликуют, радуются, бьют в ладоши. У меня только один вопрос. Только один. Только сейчас? Ну, посмотрите на календарь. Сентябрь 2018 года. Сентябрь 2018 года. Ну, И прошу, сейчас арестовали. А? Порошенко же конфетная фабрика. Как же он может тут арестовывать? не позаботившись о своей фабрике. Удивительная вещь, представляешь, то есть дочерние компании Сбербанка, ВТБ, ВЭБа, их там должны давным-давно уже были раздербанить в пух и прах, а их только что арестовали в обеспечении того, что забрали Крым. А Крым что, вчера забрали? Ну, я понимаю так, если бы это случилось 18 марта, 18 -го года. Но это случилось 18 марта 2014 года. 4,5 года назад. К да, к выборам я и хотел это сказать, Ты прав абсолютно. То есть, видите, вот мы там, как в том анекдоте, помнишь, про новых русских и мужика, который в них врезался. Помнишь этот анекдот? Нет. А? Нет. Ну, когда мужик ехал на каком-то и влетел в 600-й Мерседес новых русских, а Бондюрёв, они, а, они вылазят такие со стволами, говорят, алё братан, ты нам машину всю нафиг разбил, ты охренел, полтинник, грена, чтоб завтра принес. Он говорит, ребят, у меня нет никакого полтинника, вот хотите Запорожец забирайте, нет, у меня денег вообще нет. Они говорят, блин, какой ты борзый, вообще такой молодец, вот нам такие нравятся. Ну ладно, полтинник не нужен, 30 принеси. Раз ты такой борзый, завтра значит, ну стрелку забили, он приезжает опять на эту А я ну что тридцатку принес, он говорит, ну ребят, я вам говорю, что денег нет, не могу я никакие не тридцать, я три даже не могу. Ах, блин, налы какой смелый какой, ты вообще охренел. Ну, ну, здорово вообще, вот нам такие нравятся, вот, ладно, двадцатку. Должен будешь двадцатку, завтра принесешь. Но если не принесешь, мы тебя застрелим. Ну ладно, он приходит, они говорят, ну что, двадцатку принес? Он говорит, ну нет денег, а они стволы доставят, я будем стрелять Он говорит, ребят, стойте, стойте, стойте. И он говорит, ну ты что, ты такой наглез, ты нам должен двадцатку и не принес. Он говорит, ребят, я вам сколько должен был? Он говорит, ну 50. А сейчас сколько? 20. Ну, видите, потихоньку-то нас Вот так и здесь. Вот тоже. Та же самая ситуация. Нефть для кумы Путина называется статья. Оказывается, Оксана Марченко, которая является женой. Медведчука Виктора какие-то месторождения нефтяные в России имеет через какие-то компании, которые Таврия Инвест, там еще что-то. В общем, представляешь, не только шобла, которая здесь, в России, кушает за наш счет, но еще какой-то Медведчук, которого мертвечук называют, да, и какая-то шобла и падла это брак, а нас кормит. Да, представляешь, какой ужас вообще. Тут вот прям очень хорошо расписано, советую прочитать по поводу вот их партии «За жизнь», да. Мне нравится партия «За жизнь», я подумал, это тост и, и «За жизнь», да, и партия или беседа на кухне «За жизнь», «За жизнь». Да. Вот и так. А что бывать против жизни, да? Что? Ну да. Так, что-то у нас время. Ну мы еще чуть-чуть сегодня. Пятница вроде. Сейчас мы. Вот. По поводу Курильских, Курильских островов разговор идет, сейчас и АБ тоже включился, да, японский премьер говорит, что по поводу Курил чего нибудь решите серьезно, тогда договор заключим, мирный договор. И вот спрашивают люди в сети, а зачем в России мирный договор с Японией? Путину мирный договор с Японией вообще не нужен. Путину он зачем? Нам он нужен нам воздух, нам для того, чтобы обороняться от Китая, нужен военный союзник на Дальнем Востоке. Япония подходит лучше всего. Чтобы обороняться от Китая, Япония идеальный союзник для нас. Но не для Путина, потому что Китай, он сдает все, он агент влияния Китая. Вот, и по поводу новичков В, Р... В Британии российских дипломатов не пустили на конференцию. Ну, может, они что-то не то сказали. достаточно они пришли и сказали, мы тут новички, как вы нам объясните, как тут пройти? Им говорят, не, ребят, ну вас нахер валить отсюда. Е... Епископ э... С... Солсберийский э... скептически отнесся к рассказу Петровой Баширова, Петрова и Басечкина да, mm -hmm. о посещении собора. То есть он, я так понимаю, что они не зафиксировали посещение собора этими ребятами, а они обещали Симонян прислать фотографии и что-то не прислали, потому что нет таких фотографий. Не да. Да, и говорят, что они со связи пропали, отключили телефоны, все. То есть сделали то, что. Что должны были делаться? Мы ну, люди их не узнаем, Слав. Вот э, даже ты говорил, что кто-то должны узнать, сказать, что с ними жили, учились. Как вот такой может быть? Почему нет так, такой информации, что их признали, с кем они в классе учились? Они же не инопланетяне, откуда они говорили? Да? Или что, это... их перешили мордой им? Или как вот это? Легенд, может, какие-то современные технологии? Не может... очень, Я... очень странно, да. То есть мы ожидали, что кто-нибудь вылезет там, мы их знаем, мы их видели, слышали, в детском саду вместе были. Да, вообще непонятная ситуация. Может быть, перешивают, рожу сейчас делают. Ну, Полную да. легенду, чтобы никак не связано было. Вот. И интересно... Заставка была телеканала «Звезда». Ты еще не посмотрел? Нет. Nee. Ну, Захарова назвала Британию, там, Мид-Британии дырявой шлюпкой, и mm. телеканал «Звезда» взял ее фотографию, а сверху написал «Дырявая шлюпка-Захарова». Прокомментировала реакцию МИД-Британии на интервью отравителя. От Дырявая шлюпка. Это вообще настолько весело. Я так понимаю, что кто-то там в телеканале протроллил Захарову. А я все слепой, и я читаю «Дырявая шлюпка». А у меня не шлюпка читается, а шлюха, естественно. Я думаю, что это такое? Телеканал «Звезда» такой написали. Ой, блин, очень весело. Новый скандал оказал, что российские спецслужбы прослушивали депутатов э, в Евросоюзов в, в Болгарии в софийском отеле. Представляешь, что сейчас это будет разбираться? А, то есть им мало. Я так понимаю. Это мы им не, уже не добавить это. Не больше, добавить ничего. надо. А, да. да. И Госдеп пообещал России новые жесткие санкции за Скрипали в ноябре. И говорит, мы планируем вести чрезвычайно жесткие санкции. Но я уж не знаю, какие чрезвычайные. Чрезвычайно не значит жениться. Они все обещают. Но, ну, видимо, да. идет по плану операции по транзиту власти с Путиным. Поэтому они вот только обещают. Но... Петлю не затягивает, все это накидывает, накидывает новые витки, оно не тянут. Москалькова написала обращение Трампу, к Трампу с просьбой помиловать Ярошенко. Вот интересно, почему ее интересуют наркодилеры, э, которые сидят в Штатах, и не интересуют политические, которые сидят в России. А? Вот как это... Странно, мягко говоря, странно. Классно, близкие... Вот. И палат представителей США одобрил запрет на потребление мяса собак и кошек, и, как ни странно, во Вьетнаме выступили с обращением ну, надо тогда гражданам не есть собак, как-то это странно, вот, Штаты и Вьетнам что-то как, как какое-то совместное такое действо вот и турция поставила оружие противникам россии и сирии туда в сирию поставила и эрдоган mm -hmm. призвал мир остановить асада ну и при этом в Анкаре сообщили о намеченных на понедельник переговорах Эрдогана и Путина. То есть если у Путина были какие-то дела, то после заявления Эрдогана насчет Асада он приедет и будет его весь понедельник уговаривать не трогать Асада, а Эрдоган за это что-то попросит опять у нас забрать и отдать ему Эрдогану. И в то же время Эрдоган опять ему засадил по самой бакенбарды, да? Ну, конечно, но он это специально делает. Он видит, нормально засаживается. Каждый раз засадил, что-то в ответ там отдают. И Путин обсудил ситуацию в Эдлибе с членами Совета Безопасности. Путин то ли не понимает, то ли мы просто не знаем. Но Эдлип скоро будет уже в России. Уже в России скоро будет Эдлип. Я думаю, что это он тоже обсуждал с Советом Безопасности. Потому что, ну, я не думаю, что они чувствуют себя уверенно. Выступление Золотова само по себе уже говорит об их уверенности. И вот гениальное совершенно заявление российских СМИ по, Си... по Сирии не ударить. Российский маршал Устинов заблокировал самолеты Альянса. И огромное количество статей о том, что самолеты Альянса э, с авиабазы Акротти на острове Кипр не смогут достигнуть, значит, э, Сирии, потому что на пути стоит маршал Устинов, такой немыслимый, значит, и... То ли он их сбивать будет, я не знаю, то ли ракеты этих самолетов будет сбивать. Я просто хотел напомнить, что маршал Устинов 1986 -го года, старый плавучий чемодан, водоизмещение 11 тысяч тонн, то есть гораздо меньше, чем яхта Абрамовича или яхта Усманова и так далее. И вот те а, зенитно ракетный комплекс, которые он имеет, максимально могут перекрывать 200 километров, то есть у них дальность полета, ну, будем считать, что 400 могут перекрывать, если он стоит, дальность полета 200 километров, да. Так вот, если посмотреть на карту, на карту то Сирия получается, имеет береговую линию 225 километров. Да? То есть Ливан имеет 225 километров, Сирия имеет 175, да, и Израиль 230. Никакой этот корабль это не перекроет, один они просто облетят. И с другой стороны еще вопрос, вот летит английский самолет, летит в Сирию, что его корабль этот маршал Устинов будет подбивать, что ли? Ну, как только он один раз стрельнет, он сразу просто как материальный объект исчезнет. Если он собьет хоть один самолет, этот маршал Устинов уже не отобьется никогда. Как сразу, а? сразу из маршалов в рядовые. Да, так что если полетят, то просто облетят и все, и как-то вот рассказ о том, что они защитили Сирию, и никто теперь туда не прилетит на самолете, ну, по меньшей мере, странный. И, так. Сейчас какие-то быстро новости еще расскажем. Ну, почти, почти что уложились мы с тобой. Хотел я так... Ну вот, видишь, парламент Испании, это, надо обязательно сказать, одобрил закон о перезахоронении Франко. Это очень важная тема. То есть все-таки Франк, конечно, не такой злодей был, как Иосиф. Франко не был таким злодеем, там, как Гитлер, ну и так далее. И уж точно не был таким злодеем, как Вову Путин. Но видишь, все равно народ как-то в последнее время больше за то, чтобы его перекопать да, в другую куда-то куда сторону, чтобы подальше. Ну, люди испытывают некий стыд. Вот я когда был в Испании, давно это было, еще в 90-е годы, но когда я спрашивал про гражданскую войну, мне практически никто ничего не говорил. То есть стремились уйти от разговора. Когда я спросил, что такое коллаборационист, мне сказали, не знаем. И я вижу, на помойном ящике написано «Колубора». Я говорю, «Колубора» – это что такое? Мне говорят, «Участвуй». Я говорю, значит, коллаборационист переводится как «участник». Они говорят, «Ну, значит». Вот так, понимаешь? То есть люди не хотели на эту тему говорить ни в коем случае. Много очень вопросов я задавал, на которые не получил ответов, по той простой причине, что... Ну, как бы тема гражданской войны для них очень болезненная. А нас Путин ведет к этой гражданской войне сейчас. То есть сейчас он делает то, что никому не придет в голову. Вот Ереван анонсировал получение от России оборонного кредита 100 миллионов это очень, очень хорошо, то есть оружие дадут бесплатного на 100 миллионов, а Армения, что сделала Армения вот после битвы с олигархами? С 1 января 2019 года повысила пенсии на 60%. Нормально, то есть никаких газов, нефти, ничего нет. По сусекам олигархов поскребли, все, на 60% пенсию можно повысить. Представляете, если у нас по сусекам олигархов поскрести, насколько можно повысить, да? Вот такие дела. Ладно, надо, пишут, закругляться. Я тут, в общем-то, согласен с людьми. Сейчас прочитаю. Донат адвокат дьявол станислав напомните вашу почту вероятнее лучший мэйл закрепить под видео вашего канала много есть для вас информации так как вы серьезно разбираетесь в строительстве то будет хорошо с вами проконсультироваться мне задают вопросы вопрос обманутой дольщики наверняка вы сможете подсказать такие так что ты там закрепи адресок и Иван из Мончегорска. Здравствуйте, на ваше усмотрение. Спасибо, Иван. Адвокат Дьявол вчера добрый вечер добрый. Кто из Хабаровска? Что там слышно по поводу застройщиков, обман дольщиков Амурские зори и компании Полесье в, пос... в поселке Тополево? Не остаемся равнодушными, даем информационную огласку. Люди уже несколько лет ютятся по арендным комнатам на дачах. Станиславу от адвоката дьявола привет. Тебе привет. Вот верный малечко. Друзья, привет на общее дело. Спасибо. Так опять адвокат Дьявола Вячеслав. Я на почту написал два письма. Со мной часто связываются обманутые дольщики с разных регионов. Можно открыть рубрику. Каждый город и регион может высказывать высказываться, дольщиков не слышат, а когда они говорят про митинги, им в ответ, мол, нафиг раскачивать лодку, а то вообще квартиры не получите. Это очень важная тема, вот то, что вы подняли. Дело в том, что как дольщики, так и другие обманутые, они не очень хотят лезть в политику. Они поднимают экономические вопросы и сами и там вот, надеюсь, понимают, сказать, что надо. экономика без политики не решается. Они говорят, дайте нам вот там вот это. И навряд ли, если мы предложим обманутым дольщикам выступить и сказать там... Про Путина пару ласковых, навряд ли они согласятся. А согласитесь, если они выйдут и через наш канал будут говорить, дорогой Владимир Владимирович, помогите нам, пожалуйста. Ну, нафиг нам это нужно? Вы же понимаете, тут как бы совсем по-другому думаем. Мордыхай Блинчиков, здравствуйте, привет, Мордыхо. Ирина из Томска на поддержку сидельцам. Спасибо, Валерий. Спасибо, спасибо тебе, Валерий. Михаил на победу над крысами спасибо андрей Джен... Ой, не, не вижу слава поддержка каналу с Латвией. спасибо я так надо увеличить Жанки да? андреас андреас да андреас в общем-то большое спасибо спасибо огромное латвия очень хорошая страна но много там надо объяснять людям что в россии живут не не очень хорошо да то там такое представление что там в россии вообще все так замечательный такой великий путин нужно объяснять что путин вовсе не великий а великий негодяй и так далее Елена, здравствуйте, Вячеслав Вячеслав, я, Леонтьев Елена, обращался к вам с просьбой о помощи для моей дочери, а там должен был человек написать, после этого на мою электронную, да, пришло письмо, и он просил подробнее написать а, про нашу проблему, да, да, то есть всего вопросов нет, мы свяжемся, да, и извиняюсь, если что-то затянули, обязательно свяжемся с вами. Артур, то есть сегодня мы висели на канале. А, ну это вчерашнее все. Это все вчерашнее. Спасибо, что вы нас смотрите. Станислав, скажи людям. Да, Здравствуйте. Революция. Далой преступный оккупационный фашистский путинский режим. Даешь прямой и полный народа власти. Вместе мы победим, ура! Да. Спасибо так. Вот и. Спасибо за эфир. Вячеслав Супер. У Медведева Днюха гуляем. Дорогой Владимир Владимирович, помоги США! Пришли еще триллион россиянских нефтедолларов. Мы тебя любим, Дональд Трамп. На этой положительной ноте, да? Спасибо. Значит, подписывайтесь на канал Народовластия. обязательно под описанием канала есть наши реквизиты, кошельки, почты и так далее. Кроме всего прочего, распространяйте видео, делайте резки, мы не против, мы наоборот за, всячески поддерживаем. И давайте ссылки на передачи, на канал. Большое спасибо. Да здравствует революция, до свидания. До свидания.